Да, друзья Я их правда в зоне Капец Yeah, I корот влево а это который артефакты ищет так надо срочно выяснить что произошло как я тут очутился какого хрена вообще происходит так Слушаю, нормально жарко. Burn Откуда они тут взялись? Чёртом ещё! Бец. Что с ним выпало? Двадцать. Так я не знаю, что это за патроны. Понятия не имею. Да, я не подумал. I'm doing it. Ч он тут забыл? У меня вопрос такой. Как-нибудь его обойти? И вот из-за того, что лагает. Может просто уйти мне как-то надо. Чертом зашел в пролом в стене которой. Сихонечко. Раз, два. О, я его подбил. О. Отлично. Подбил. Так, что у тебя? Ничего подобрать нельзя. А, капец. Так, там есть. Чуть -чуть -чуть -чуть -чуть -чуть он тут и есть. Чуть-чуть-чуть кто тут стоит. Стоит, стоит, стоит, стоит, стоит. А, черт. Снурк. А. Сейчас сдохну. Мне срочно нужно подлататься. Часе. себе? Так, а это можно выкинуть, мне пока не надо. Не знаю, что это такое. Так. Так, ну ч? А, Медведь-одиночка, поговори, может. Эй, слышь, парень, можешь помочь, а? Что случилось? Да зажали меня эти, как их, снорки, во. Иду спокойно на базу, тут целая стая обосновалась. Совсем обнаголели мутанты, даже людей не боятся теперь. Где они? Да вот, прямо за, за окнами. Поможешь, а я тебе артефакт хороший подгоню. Ну, ладно, давай. Спасибо, мужик. Бывай. О, появилось. Так. А, так, зачистить периметр от снорков. Шесть мутантов. Вот там. Сейчас мы их попробуем. О. Раз. Оттас. Сыны. два, три, Блин, помазал, ближе, четыре, черт этот, уже, чёрт, Тварь! Убил! Скотина! Вот надо их вообще не пропускать! Капец! Ничего сейчас. Стреляюсь. Где там? А, дерьмо! Чрт, надо. О! Супер! Так, я опять завалил, да? Пять. Да, я опять завалил. Давай, аккуратно. А, дерьмо! Не, аккуратно не получилось. Здесь должен быть один. О, ну вот, вот падла. Не, их будет. Нормально завалить с этого оружия. Довольно мощное. Первый день в зоне, капец. Уже такое. Так, что это? Так, ничего. Так, я что-то слышал. Какой-то Смех. давай О, завалил О, падла что, ничего не выпало что ж такое ничего не выпадает из них а должно так это я понял на базу долго значит там же ну бар сторинлен так задание выполнено Теперь надо забрать награду. какой-то артефакт он сказал, да, смотрю. Сейчас мы посмотрим, что это за артефакт. Пойдем бар. Бармен кто? Мы знаем, что как. Кто вообще такое? Не, ну я так понял, но мы наемник, у нас задание зачистить. Значит, не зачистить, а найти в код 13 сектор. Значит, нас кто-то прислал. Судя по документам из ГБРУ, скорее всего, насланял ГБРУ. А компания, ну черт. Код значит, все Спасибо тебе, своим обязательно передам Держи свою награду, заслужив Получи предмет артефакта огненный шар. Так, чего? Да, и тебе спасибо Так, уже темнее. Рано очень лучше не шастать по зоне Если, конечно... От дерьмо! Если, конечно, выбора нет. есть а нет все отлично Так, стоит дальше дико территория а, мы были на дикой территории лобов хир бар вот туда мне надо дар армейский склад Долговцы. Так, с оружием лучше тут не шастать, поэтому я не знаю. Много что я слышал о зоне. Мы говорили, что тут целые базы есть. Я думаю, что там мало кто живет. Даже не ЧАЭС, не ЧАЭС вообще Скажу что без костюма хорошего и в защиты не проберешься. Сразу в голову ударит. Очень быстро Традиация Так Так, дружи Аж тихо, дружи встречи Так, а вот бармен ну, армена, понял Ты, такой? Так, нет, сервис А, ты? Беру Так, ну раз, в принципе, мне не нужна Хотя, не, не, не Я возьму Мало ли, ну, рюкзак Конечно Волгий Косов Так, с кем первым Я тут информатором. Есть тех людей в зоне, которые обладают зачастую полезной информацией. Еще ни один клиент не жаловался. Интересует. Был бы неплохо, не Был бы неплохо. В общем слушаю. Я раздаю разную информацию сталкерам. Но не за просто так, разумеется. Более того, я плачу еще неплохие деньги за не, задание. Сейчас могу предложить тебе информацию о секретном схроне клондайка артефактов. Представь себе целых четыре артефакта, спрятанных в одном пинке в зоне. Не упусти предложение, иначе кто-то другой заберет данную инфлик. Так, берусь еще, подумаю. Блин, ну слушайте, не знаю, давайте берусь. Вот тебе мое задание. За его выполнение ты получишь денежат информацию, где зарытая ник с артефактами. На армейских складах недалеко есть болото. Где-то там обосновались кровососы. Мои ребята видели пять мутантов. Если сможешь их убить, то не вопрос, будет тебе информация. Координаты я уже скинул у тебя на КПК. Шти. уничтожить логово кровососов на болотах нужно уничтожить логово кровососов на болоте что находится рядом с армейским залом 5 кровососов а -а -а, это жесть так а мне еще Что ты знаешь о тринадцатом секторе? Знаю только, что этого места нет на картах. И это старая легенда звена. Нечего ворочать об этом голову, парень. А как же Исполнитель Желаний? Вроде говорят, тоже легенда, а совсем недавно стал а ничего не добрался туда. Нечный? Эх, не повезло парню, Мертв. Его тело лежит в комнате с Исполнителем Желаний других сталкер, кто не знает от чего и как умер, но я знаю одно, зона явно наказала тех, кто приблизился слишком близко к тайне, ты сам-то кем будешь? Я Алис летел в первый раз в зону на вертолете, потом попал под мощный выброс, очнулся уже в горевшем вертолете на дикой территории, пилот мертв, мне дали задание найти 13 сектор и уничтожить. Видел я ваш вертолет. Мои люди подумали, что военные. <с> Перепугались не на шутку. Помочь тебе могу, но за небольшую сумму, Правда? Продолжай. В общем так. У нас сейчас проблема с поставками заказами. Был у нас заказчик, личного глухарем. Как только мы отдали ему заказ, он отказался платить. Кинул в общем нас. Знал, что бандитам верить нельзя, но все равно согласился. Говорил, что ему много заплатить, а слово сдержит. А все-таки кинул скотина. Да еще и в рабство наших продавать стал. Найди его и договорись Хабар мне назад принеси. Если будет отнекиваться, вот пристрели. Сейчас он сидит в своей норе на АТП возле кордона. Можешь? Так, ну не знаю, окей. Раз... Давай в другой раз. Сейчас я схожу на логово кровососов, там сделаю, а потом уже теперь вернусь. бандитами еще Я чуть перелез, справился с этим, с одним бандитом еще ходить. Так, а куда идти-то? А. Дикая территория. Могу указать у нас А, армейские склады, это там, где дикая территория. В общем. Вот это все. Я так понял, да. Лагер отсюда Так, здорово а. Что можешь предложить? А. Ничего не хочешь Я тебя понял Агмейские склады, да, мне нужны агмейские склады. Ещё по патронам, ну, с пистолетом такое себе, с этим 25 еще нормально. С кровососами тоже лучше из дробаша стрелять. С пистолетом можно разве что зонтировать, мало во, кстати, еда мне не помешает, курочка возьму перо, вот зачем перо не нужно так, армейские склады проводник, во здорово привет куда ты можешь меня отвезти? есть пару мест так армейские склады свалка встречи никуда давай на армейские склады ну пошли с чего стоишь Идем. О, все, провел нас и уже ушел. Там-то чертовы. Так, ну, в общем, у кровососов уже недалеко вы слушаете. Кровососы как я их не вижу. Так, с птичками вообще беда. Надо будет потом, я не знаю, связаться с ГБРУ по рации, как-то найти какую-нибудь вышку, потому что мне нужны ответы я ничего не помню, я только понял, что ну, я лис, и Алис, и Барменом на вертолете и попал под мощный выброс. Но какие чудо выжил? У меня вопрос. У меня куча вопросов. Да, с броней, конечно, вообще. Так немножко. Сушняк будет, смысл, у не выпьешься Вот против радиации, кстати, поможет Так, а с радиовестимами есть И что там, теперь здесь У меня только 500 рублей, этого мало Нужно больше Бордо, так, свобода, база свободы Болото, друзья, вот оно, болото Значит, а туда барьеры да что такое не знаю ладно болото смотрите этих. сколько знаний невидимо это будет сложно наверное не знаю с чего начать Так, а если я без шума... Блин, их натищу, но... Ну, не... Кровосос! Так, я видел еще кровососа Да. Uh. внимательно шаги ты их слышно очень хорошо где лежит здесь мертвый пойдем сюда что ли Чрт, бандит, воскрес, что ли? Он же только что мертвый был. <связывая> Отлично. Убил видимо воскрес потому что кровь он лежал тут кровосос и он не мог чисто вообще никак не мог выжить сейчас просто ну мертвый уже явно верно лежал о! еще патрончики теновое уже да теновое можно выкинуть Так, о. Что там этого кровососа, короче. щипаться, видимо. Так, а мне еще одного надо убить. Где-то он прячется, скотина. Где-то скотина прячется. Можно вот, да, вот. что у не знаю так здесь радиацию я не получу. Его нету так ладно допустим что там другом там смотрим посмотрим черт Действительно. Идем. Только что... Завершил задание Было нормально, сложно Так Че, смысле? Еще один? капец еще один был они видимо просчитались Пять кровососов шестой. лично у меня закончились так ладно надо возвращаться назад срочно где этот бар где туда 3 километра где-то Уф, да. Сниз, понятно. Ладно. Бардук. Отлично. Сталкеры, внимание. Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно Шерт. подыскать укрытие. Всем, кто меня слышит, надо... приближается выброс. Срочно щитие надежное убежище. Это а исследование черт, Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт. Теперь стреляют. Только что долгом. Черт, там может быть еще в деревня. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. А, черт, а, голова, а.